Если так и сожжешь нахуй. <сёк> На ней можно гвоздиком выцарапать. <сёк> Ты шомполом шум? Яшку сейчас почистил? блять не на курицу найдешься больше нет вот, если время убывает а, обыждали ждали ждали 15 минут на 15, 15, 15 минут уже часы сколько раз пошли вот сейчас последний сколько кукурупт остался занят это он петуху голову как они колику корнул последний раз профессор да сука заропился, а там был чебучок такой, загнутый, ахахуительный. Мистер Пронкин. Полторы тысячи, блин. Ну и нахуй полторы тысячи за семьсот. Ты скинул что ли цену? А? Скинул цену да, же? Ну, я взял бы поменьше, чтобы там... Я думал, что, засыпочку тут сделать, и че? Крапалек. А раз в карман. А тут ебаный нахуй. Что ты думаешь? ну скинул, там сам ну, товарищ, с собой что разговаривать. Ну-ка, что-то вот. что-то. Да Женьке не видно нихуя. Собственно. Че, пиздец, потухлась, сука? И еще разок. Что, главный покурил Почистил сразу, все блять. дырочку. О, последний раз Ровно 5 часов. Ну, давай, Мэс, вы не сильно умеет. Что там покрытие? Здесь не видно никто. Там теплы, ебаная. Нахуй мы сейчас, мы оттуда потащим. Так, ну, Время убить. Так, смотри. Дверево. Ты в ноги потерял. Хуя. Учек. А вдруг в Англию поедешь? Сидас, а зачем? Сидас, подрубля, Дрюх. Оба. А вот, Подключите. Не... А да это пиздец уже. А, одна минута шестого. Не сыграйте. Теперь больше не будет. А И ч, вот так постоянно чистить надо? Естественно. А потом что оттуда высыпется что-то? Слышь? Нагар. Нагар. Копать нахуй. Кокс. Ты ебала слезы кого нахуй? Как ты вочишь котлы? Чем? Ну, в эту авто только будем чистить. Ты вообще чистил? До нас этот? еще руки не доходили, потому что товар. Да ладно, мы не доходили. Тут, сука, бать, притащили либо на перфоратор. Покупал котварные бушины. Нашел какой-то Раньше шамфарин так дергали. А тут перфоратор, переключили эту хуйню. Как тебе? Ну, ударник. На режим? не одна, на, на, на, на, на режим. Дрели. Сиренина. И Валерий Иванович, наш, бать, оператор был. Ну, меньше Ваньки на, на голову. А Сначала хохол. Трубки чистил, чистил. Давай я тебе помогу. Хохол прочистил, прочисти, две трубки всего осталось. Валерий Иванович запекнули. Ну, включай! В древнем месте. Ой, иной и немцы. Более вообще отдали, ну, ты очищай такого. Так, берем дальше. Так, сука, жалко, много блин. Ладно, так, сначала так Пошел смолы все. Так, -то. Да ты поначалу только, я думаю, будешь чистить. Потом ты закинешь что делать. Поначалу видал. Да, какой-то табаков. <свят> Как ты видишь, выбросил, там вся смолаха осталась. Ты новый заходишь, без смолы. Так же эта хуйня. Чикнул, ну почти. Два раза. Так, чок, чок. Ты в артиллерии служу хоть раз? Два раза. Вот так вот. Как там, чем нормально? Хуй его вот знает. Это. А нарезка есть нахуй? Это вот так на щекотанье щекотели. А, ее постираем. Потом постираем Когда хочется. А еще трубки. А, почему полторы тысячи нас Мало того, что мы с вишней. Так она еще. Фильтр идет на Вот это холодное, называется холодное курение. А если еще и фильтр оставляется? по горячей называется. А, почему горячая? Хуй, узнает. Ну посмотри. Вот. Дай -дай. <смех> что там табак пролетает все? Нехорошо почистилось, сука. Так, да вот ты компрессором продуй, ходи, да и все. Вот вот, чик, Андрей. Чик, чик, чик. Компрессором дуй. Видал, сколько гадит? Ага. Чик, чик, чик чик чик Вот и все, нас два раза покурил, мне рабочий прошел. <смех> <смех> все аккуратненько. <свят> да, смотри, чтобы она не прокурилась. А руки может обрезать, сука. Ее нужно тянуть и тянуть, <свят> чтобы уголь не падал. О, все, теперь он ничего не падает. Почисти. Так что, похуй. Сласибо. Спасибо. Сука. Сука. Сука. Сука. Сука. Аккуратненько, все складываем. Представляете, что Чтобы не загадывать всех нахуй. И все нахуй. Оба. Дайте, тебе, блядь. хуйню тоже сюда нужно запихнуть. Там что-то грязный камень. Андрей Борисович, и часто вы так трубочку курите? Поставил, не могу. Сразу 3-4 км. 3-4 км. Ёбка, ну. Опять курить надо. Похоже, Или я что-то не то нажимаю, хуйня. Так. А? Сейчас проверим точно, сколько у нас это. Третье двадцатое. Почему так? Третье двадцатое. Год двадцать второе что ли? Третье месяц двадцать второе число. бы как положено было. Ну, потом не звонят нам. Ты допоминаешь, что они про Ну, такие-то умные. За сколько взял? 100 днем раньше живешь? Андрей, за сколько взял часы? 1900. В одноклассниках. Я ж тебе говорил, нахуй. На одноклассниках? Да. Порекомендуешь кому-нибудь? Нихуя. А чё? Нихуя, что все ходили в таких часах. Нахуй нужны. Как запах, Как в училище. А что за фирма-то? Фирма? О-хо-хо! фирма хо хо фирма Пусть скажу, на. Так, мы почитаем. Давай, по производится. Так, хорошо. Ага, ху-то там, лах. Так, не получается читать. Смеется. Свет да? ты закрыл, он не видит тебя, Лёх. Лёша, 7 снаху с проходами. Счастно. Счастно. Да, да муж с ебалкой. душе не чаю. Она не говорила, что такое. Благо, вот у вас у нас. Ты эту песню не говорил, да. Забыл, нахуй, выражение <свы> <свы> Так, табак трубочный. Петер Блэк Черри. Так, так, производитель. Кто тут, нахуй, производитель <свы> его? А Скандинавия, <свы> он табак Групп Лайн Лимитед. сделано в США. Вес. смотри на упаковке. Вот ну а по-русски ну, все написано. Да. Так, что угодно. Не не Вообще не ограничено. Если сигареты, блять, не закисают, то могут затухнуть так, а этот хуй сраками. Ничего не берет. Так, импортер. Оо, сигаретный дом. Портуна лоджистик. А почему по-русски написано? Дурачи, ну вот спереди. Он Она же растая. не идет не маленькими этими. Я а идет понял. В этих, как будто, а -а -а -а картонах. Все понял. Боч, как Да-да-да-да. А это расфасовывают. Те, блинко. Моя мать, те Артема, блядь. Зачем затяжку, сука? Ахуеть. Иди на крылья, кстати. Иди на крылья, блядь. Иди на крылья, блядь. Иди на крылья, с тобой, блядь. Ставайся неграмотными. Или ещ ⁇ надо нюхать или планку? Да. А у меня есть дома. Даже вот написано. Продажа несовершеннолетним запрещена нахуй". Так что, блядь. Ты через кого покупал? Ну, бана-нах. А что тут писал Вот, видал? Чик специально, когда какой. открывается. У сюда. Оставил. Так, сейчас мы эту хуйню прочитаем. Хуй вот там сраку. Вот здесь мелко. Так. О! Сделан в Германии. Срок годности не ограничен. Претензии потребителя напишу. Так, ага, так, Возврат да. товара сделаем еще. Технический регламент. Это башен продукцию. Такой, такой, такой. Так. так что все качественно. На трубку такую не Что приехал? ну Контролировать, правильно? Берем. Записываем. Оп! Все нахуй. Наклурились не Убирай. опа